Всем привет! С вами канал Криптагин. Сегодня хочу показать вам довольно-таки свежий проект, которому три дня. Называется Ноксид. Сейчас мы по нему пройдем. Но прежде хочу сказать то, что это первое видео на моем канале. Канал будет посвящен то есть, тематике связанной с криптовалютой. Да, будет, в основном здесь будут присутствовать новые свежие проекты, которые ну, буквально на днях появились вообще на рынке я их буду рассматривать я буду вам показывать в первую очередь буду давать рекомендации как можно здесь заработать довольно таки быстро да где можно поманить где можно купить монет как это сделать и с максимальным профитом давайте сейчас пройдем по этому проекту немного да то есть рассмотрим что у нас здесь не советуют нам, показывают, и стоит ли вообще заходить в этот проект. Вот мы сейчас посмотрим немножко наглядно. Я поставил перевод, но я думаю, не стоит здесь совсем читать описание. Я в описании оставлю ссылочки на сайт, на тему их не на форуме. то есть можете зайти все посмотреть, прочитать подробно, разобраться. Кому-то, я думаю, это даже будет более полезно смотрим особенности что они у нас здесь показывают то есть мы смотрим что можно поманить блок у нас идет до 100 тысяч максимальный это я дальше покажу об этом немного позже ну соответственно можно купить мастерноду цена мастерноды ноды 5000 монет она я уже прикинул посмотрел сколько это но цена конечно не маленькая не советую сейчас брать проект только только да, занимается маркетингом только допустили рекламу ну ни в коем случае не покупаю ну я прикинул конечно цена реально кусается пол биткоина стоит мастернода посмотрим что в будущем у получится у них даже есть вот они показывают что их можно купить супер мастернода, да но она только в разработке цена просто 2,5 битка ну, почитайте посмотрите что она дает ну как обычно нам обещают надежные быстрые транзакции все понятно дальше что они говорят про инфляцию здесь такие сроки что я думаю не стоит на это обращать внимание так что еще мы видим смотрим операционную систему у нас все да и у нас будут кошельки это понятно обменники конечно не выбрали да я конечно Верю в них, я верю в то, что они смогут, да, залиститься на их цену но мы все знаем, да, сколько стоит попасть на эту биржу, ну, удачи этим ребятам. Ну, кстати, на самом деле, э, с тем, что они заявляют, да, что они показывают, у них реально планы какие-то грандиозные, и, кстати, вот такие вот ребята могут сюда и попасть, потому что у них проект реально интересный, почитайте, у кого есть время на это, ну, то, что я уверен, что они залезутся в первую очередь на CoinExchange, чанче, да, то есть назначено, они здесь будут в ближайшее уже время. ну здесь под вопросом, посмотрим, посмотрим в этом позже. если что-то там изменится, да, я буду однозначно следить за проектом. сейчас все скажу, как, то есть, может быть вернемся к этому, я покажу где-то еще, сниму, что у нас получилось вообще с ним. здесь у меня опять же идет что у нас описание мастерноды, определения то есть сойдете, почитаете, она показывает всю дорожную карту. Смотрим, это у них в разработке белой бумагой. Вот плохо, что их сейчас нету, но я думаю, это все будет. Не столь. Так, что у нас? Ну, понятно, что сайт. Они показали кошельки, на да, где у нас есть кошельки. Так, так, что у нас здесь еще? листились на сайте мастерноды да вы можете зайти посмотреть цену я вам уже сказал пол биткоина мастер мастернода на время окупаемости и так далее все можете посмотреть на сайте по этому проекту я с ним буду показывать где это что я по-быстрому сейчас по пройдемся так дальше что у нас очень понятно Мар то есть они сейчас занимаются маркетингом также ясно, да. Я сам нашел на форуме этот проект. Почитал, да, интересно. Действительно выделяется среди остальных, которые вот у нас в течение двух-трех по дней появились. Не знаю, однозначно. Мне он понравился. Вам советую тоже прочитать. Так, что еще у нас здесь есть интересного? Здесь я не, не думаю, не стоит вам пересказывать. Да, зайдете, посмотрите. что мы еще видим алгоритм у нас скрипт время блока две минуты также да, ставлю ссылки ознакомитесь со всем максимальное количество да, монет у нас 89 миллионов вот у нас тревогание стейка да то есть 2 часа минимальное ну вот на что я хотел сделать акцент на то что как опять же может с этого проекта поднять денег я думаю он зайдет да проект в общем и можно, можно, я, наверное, это сделаю. Наверное, сделаю. Я куплю немного монет, да, положим их на стейк, посмотрим. Я думаю, сможем поднять денег. Опять же, можно будет поманить. Поманить однозначно. Я думаю, большинство, кто смотрит, они на это как бы и ориентируются. Можно на схэшем, то есть асиками без проблем манить Я думаю, это профит будет 90% что еще мы здесь посмотрим интересного да в принципе мы уже по всему прошлись я думаю опять же не стоит повторюсь там пересказывать вам да, каждую мелочь, вы просто зайдете, посмотрите в описании все оставлю я думаю да можно как бы, закончить, но опять же повторюсь то, что мой лично совет, да Манить можно, нужно, ну, можно купить немного монет, немного монет. Кладем их на стейк, да, и смотрим. И смотрим, я думаю, здесь все заработает. Можно будет заработать денег довольно-таки быстро. Я немного позже, опять же, вернемся там в мастерноде, -ну, да, о чем я говорил. Мы, я возьму немного монет и немного позже сниму, просто дополню где-то, покажу, что у нас с этого проекта получилось. Ну, в общем, все, может заканчивать. Всем спасибо за просмотр, uh, так как только канал да, начинает существование, Поддержите, пожалуйста, лайками. Я дальше буду показывать uh, реально интересные, стоящие проекты. Буду рассказывать более подробно. Да, это было вот, как, больше как тестовое наверное, видео. Uh, я думаю, можно, можно будет интересное что-то показывать вам да, и показывать, как можно этом заработать. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока, всем профита.